Многие сейчас говорят и, наверное, тоже слышали, наша аудитория тоже знает эти слова, мол, сейчас нельзя будущее даже на час планировать, ну, тем более на день, а на неделю, да на год, да вы что? И мол, сейчас все настолько непредсказуемо, что нужно жить здесь, сейчас максимально. Наслаждаться вот тем, что есть, и не думать о будущем. Но здесь вот за такой позицией, за этой фразой много всего. Разберу по порядку. Во-первых, я согласен с тем, что нужно жить здесь, сейчас. Им надо наслаждаться. Им надо наслаждаться. Почему? Потому что наслаждение и радость – это очень важные элементы для того, чтобы вы были в хорошем состоянии и чтобы ваше будущее состоялось. Находиться в хорошем, добром состоянии, тогда у вас завтрашний день будет обязательно. Чем хуже ты сегодняшний день провел, прочувствовал, эмоционировал и так далее, тем более вероятно, что завтра могут произойти какие-то сложные ситуации. Будущее чаще всего, за редким исключением, уходит у тех, кто в негативном состоянии. Кто, не, кто сейчас проживает плохо в данный момент. Какие-то события, какие-то эмоции, которые много негатива посылает в адрес тех, других и так далее. Это, это обязательно накопится и в какой-то момент проявится той или иной проблем Любой может быть. От повестки, которая могла бы прийти или не прийти даже, или прийти гораздо позже, но если ты накапливаешь вот это все, она придет рано до более серьезных каких-то проблем. То есть вот это вот позитивное состояние здесь, сейчас. Теперь о будущем. В такие моменты, когда будущее непонятно, когда хаос в мире, в головах, ну и во, во всем, в политике, в экономике и так далее. Друзья, в эти моменты, Самое лучшее средство, чтобы было будущее хорошее, это закладывать большие проекты, формировать великое свое будущее, мечтать, закладывать образы позитивного настроя, формировать какие-то картины будущего. И в эти картины будущего вкладывать энергии, конкретику рассматривать в этом будущем, что вы хотите иметь самое лучшее в этом, в этом будущем. Может даже прописывать. Ну, это не обязательно, но у каждого свой метод. Но чем больше вы будете вкладывать в позитивное будущее, в большие проекты, тем дальше оно будет раскрываться и тем больше оно будет позитивным. Это обязательное условие, что если вы формируете будущее, то оно состоится и состоится в том виде, в котором вы его формируете. Простой пример. Многие знают эту, этот факт. Когда вот... Люди предпенсионного возраста часто говорят: "Дожить бы до пенсии", понимаете? И то особо не видят своего будущего. Ну, там может быть кто видит огородик, там, буду на даче, там прочее. То есть не видит развития своего будущего, не будет, не видит своего нового качества, нового состояния будущего. И поэтому вот на границе пенсионного возраста уходит из жизни более 60% населения. Это главная причина ухода, что люди не имеют планов на будущее. Поэтому у идущего на фронт должны быть планы на будущее. Планы, выходящие за пределы войны и направленные на мир. И эти планы нужно помочь сформировать, поддерживать и утверждать. И это будет работать. Вероятность того, что человек вернется оттуда живым и невредимым, резко возрастает, если у него есть позитивное, хорошее, творческое будущее. Ну и к началу вопрос. Поэтому, поэтому мечтайте, создавайте, творите, начинайте. Не обращайте внимания на то, что происходит вокруг. Вокруг много чего происходит. Но если вы будете закладывать вот эти энергии, свои позитивные энергии, к вам эти энергии придут. Потому что в мире их много. Большая часть людей на это время отказываются от позитивных своих планов, там, проектов, замыкаются в себе, погружаются в свою коробочку, убегают там и так далее. А энергия эта позитивная, она остается, творческая энергия-то осталась, не а вы закладываете, и к вам эти энергии придут. Очень много нужно закладывать в свое развитие сейчас. Я это говорю не потому, что я там ректор Академии там вот по развитию и так далее. Нет, я просто знаю, что сейчас самое лучшее средство для того, чтобы ты оказался в хорошем будущем, в счастливом, мирном будущем – это вложение средств в собственное развитие. Сейчас особенно, когда многие закрывают эту тему, пытаются сохранить то, что есть там и так далее. И не, мол, не до этого, какой там, что, зачем? Вот в это время тот, кто, начина, кто продолжает развиваться, кто начинает развиваться, те обязательно будут выигрыши. обязательно, обязательно. Сейчас вспомнил, с одним бизнесменом беседовали на эту тему. Он говорит, Антон, я принял решение, у меня есть там кое-какие деньжонки, я буду сейчас просто наслаждаться жизнью. Какое развитие, зачем? Все равно война, тем более, может быть, и атомная война, там вообще все погибнут. Я говорю, ты знаешь, я и этого не боюсь. Во-первых, этого не будет, но я и этого не боюсь. Мало того, вот, если даже мы там с тобой окажемся, я развиваясь, займу там высокое место, а ты будешь дворником. Но смысл-то в том, что действительно, развиваясь здесь, особенно в таких непростых условиях, вкладывая именно в это время в себя, в свое развитие, ты получаешь гораздо больше бонусов, чем если ты в каких-то благостных условиях развивался. Сейчас каждое вложение в себя, самое минимальное, открывает гораздо больше для тебя возможностей.